Всем привет! На связи Крифэнь 14. И в этом видео вы увидели мою концепцию аэропорта. В строительстве мне помогал Федор Макеев. Ссылка на него в описании. Он помог сделать правильную разметку на ВВП и рулежки, а также сделал техническое оснащение терминала. Если тебе понравилось это видео, то поставь лайк и подпишись на канал. С вами был Крифэнь 14. До новых встреч. Пока. В этом видео вы увидели мою концепцию... ЛАМ! НЕНАВИЖУ! В строительстве при... <пл**>. ЛАМ! Сука, ненавижу!